Медианы треугольника пересекаются в одной точке и делятся этой точкой в отношении 2 к одному считая от вершин. Рассмотрим треугольник ABC д и е e середины BC и AC. Обозначим через м точку пересечения AD и BE. поскольку е средняя линия треугольника ABC. Из ее свойств следует, что треугольники АБМ и ДЕМ подобны. Коэффициент подобия равен двум. Таким образом, точка пересечения любых двух медиан делит каждую из них в отношении 2 к 1. Из этого следует, что все три медианы должны пересекаться в одной точке, точке М. Если мы проведем медиану из вершины c, то она разделит ад в том же отношении 2 к 1, то есть пройдет через точку m.